Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусные, ароматные, хрустящие малосольные огурчики. Делать мы их будем сухим способом в обычном полиэтиленовом пакете. Это самый быстрый метод приготовления малосольных огурцов. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Чисто вымытые и обсушенные огурцы обрезаем с двух сторон и разрезаем пополам.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 все овощи и зелень для этого рецепта лучше всего вырастить на своем дачном участке собственными руками. Если вы пока не являетесь счастливым обладателем надела земли, рекомендую сделать хороший подарок для всей семьи. Купите участок в Подмосковье за пол полцены от компании RioLand. Более детальную информацию можно посмотреть по ссылке в описании под видео.